Ну что ж, погнали. Итак, друзья, как мы и говорили, этот месяц был по-настоящему рекордным для этого года. И хочу сказать, что сегодняшний созвон будет также очень мощным. Мы записываем этот звонок на 10 разных языках в режиме реального времени прямо сейчас. Поэтому после этого созвона вы, скорее всего, захотите поделиться этим, записью этого созвона со всеми людьми в вашей организации. Мы обязательно все ссылочки на все эти записи запостим в нашем официальном Телеграм-чате. Увидеть в том, что и вы, и ваша команда в курсе, и что вы присоединились к нашему официальному Телеграм-чату. Это, это важно, потому что там делаются все официальные объявления. Мы там не слишком часто постим. Мы постим только по делу, когда у нас возникает, например, важное обновление. Поэтому увидеть в том, что вы подключены к официальной группе, «Дейзи в Телеграма», так и называется, «Дейзи официал Групп». Поэтому вы можете эту ссылку получить одного из членов вашей команды, если у вас вдруг ее еще, самих нету. И без сомнений, у «Дейзи» сейчас просто рекордный набор скорости. И Эдвард, и и Ян, мы общались на протяжении последних нескольких недель по поводу того, что происходит прямо сейчас, и что делает «Дейзи» не таким, как другие проекты. Потому что сейчас происходит просто феноменальное... Волны, ускорения, которые мы видим по миру, мы видим, как рынок начинает замечать Дейзи. И нас посетила мысль, что лидеры в Дейзи, они те, кто задают тренды, они те, кто к ним присоединяются. Мы те, кто задаем и разгоняем волну, а не прыгаем на уже существующую. И многие люди, они будут прыгать с волны на волну. Никогда, не полностью, никогда по-настоящему не попадая на возможность оседлать настоящую волну ускорения с настоящими возможностями, с настоящими корнями, которые предоставят по-настоящему новые возможности. И Я очень горжусь нашим сообществом, потому что когда речь заходит о том уровне лидерства, которое мы видели на протяжении последних 12 месяцев, и знаете, одна из вещей по поводу сообщества Дейзи, да и всего проекта Дейзи, заключается в том, что мы нацелены на то, чтобы работать долгосрочно, мы визионерские проекты, мы прекрасно знаем, в какую сторону движемся. И с какими бы вызовами нам не пришлось столкнуться вместе, это точно будет того стоить. В нашем уме нету никаких сомнений. И вы можете поговорить с абсолютно любым лидером в рамках Дэйзи, и вы услышите примерно тот же самый настрой, как все говорят и думают примерно похожим, что в 2023 году мы обязательно побьем все рекорды в этой индустрии. Мы увидим целый миллиард вложений в 2023 году. Мы увидим миллион новых участников в Дейзи в 2023 году. И причина на все это заключается в том, что Проект просто невероятно настоящий. Он неоднократно уже доказывал свою эффективность. Мы продолжаем двигаться вперед, мы продолжаем развиваться, и прямо сейчас у нас происходят невообразимо крутые вещи в Дейзи. Это по-настоящему исторические события для всей индустрии. Никогда не было времени, которое было бы лучше сейчас. И мы хотим по-настоящему пригласить тех, кто, возможно, еще до этого не полностью влился в движение Дейзи. Может быть, вы были задействованы в изначальном запуске, может быть, вы были задействованы в перезапуске в 2021 году, может быть, вы были частью вот этого первого ускоряющегося момента запуска, но, может быть, на протяжении последних 12 месяцев вы немножко выпали из этого, или, может быть, люди в вашей организации немножко почувствовали, что они выпали из этого движения Дейзи, может быть, они чувствовали, что они потеряли некоторое количество уверенности, когда просили показатели крипто и и нам часто присылают сообщения, где люди говорят нам, что а, «Слушай, Дейзи еще жив вообще, да?» Люди говорят, что они даже не знали о том, что Дейзи все еще работала, потому что наша индустрия, эта отрасль уже так привыкла к тому, что проекты начинают сталкиваться с проблемами, а потом исчезают. Начинают сталкиваться со сложностями и исчезают. И это был паттерн в большей части нашей индустрии. Поэтому Дейзи по-настоящему доказал себя, как по-настоящему ценный проект, что нет ничего подобного, как нельзя сдаваться, что нельзя опускать руки. Это проект, который останется здесь надолго. Мы, как сообщество, смогли выстроить очень серьезное основание. Сейчас мы начинаем переходить на следующий уровень вместе. И это всего лишь, это на самом деле очень мощный момент в истории всей отрасли. И у вас есть возможность быть частью этого момента. Поэтому, если вы или если люди в вашей организации не были до конца уверены в, на протяжении последнего месяца или последнего года, мы хотим пригласить вас. Мы хотим, чтобы вы знали, что лидеры в этом сообществе никогда не сомневаются. Мы продолжаем строить, продолжаем расти, продолжаем выполнять поставленные обещания. И мы просто хотим поприветствовать всех тех, кто когда бы то ни было, не был частью Дейзи. Мы хотим, чтобы вы почувствовали гордость. Если вы были частью Дейзи с самого начала, то вы, вы сделали одно из самых мощных решений, которые вы только могли сделать в вашей жизни. И вот, прошло уже почти два года. И все двигается еще быстрее и еще круче, чем раньше. Если вы только присоединились к Дейзи на протяжении последних 12 месяцев, то вы часть того ускорения, которое мы сейчас видим совместно. Мы просто хотим поздравить вас. И мы хотим поделиться с вами некоторой очень важной и ценной информацией. Последнее, что мы хотим сказать перед тем, как мы перейдем к слайдам сегодняшнего дня, я думаю, что это, кстати, самое важное, что это вещь номер один для того, чтобы каждый из нас мог на этом сегодня сконцентрироваться. И это мероприятие «Я же тебе говорил» или «I told you so», которое будет происходить 21-22 февраля. Мы хотим по-настоящему расширить. Мы хотим по-настоящему открыть сегодня наши сердце. Мы хотим по-настоящему сказать, что если мы как сообщество собираемся вместе, когда мы собираемся вместе на протяжении следующих 90 дней как сообщество, у нас будет возможность сделать это событие по-настоящему запоминающимся. Дамы и господа, вы сможете стать участниками тех людей, которые по-настоящему будут писать историю. Мы знаем, какие нас ждут объявления. Мы знаем тех гостей, которые будут с нами на этом мероприятии. Мы знаем, что на протяжении этих двух дней нас ждет многое интересное и важно и если мы когда-нибудь и делали обещания и самых мощных которые мы только делали то это то мы хотим сказать что этот взрыв для роста дейзи произойдет в дубае на этом мероприятии 21 22 февраля и если честно дамы и господа это, судьба этого события находится в, в ваших руках. Потому что если мы приходим на это событие, и там будет тысяча людей, то это не будет так же сильно, как если мы придем на это мероприятие с пятью тысячами участников, которые будут вместе с нами. А это, в свою очередь, требует, чтобы вы, чтобы каждый из вас, как участники этого сообщества, чтобы вы по-настоящему решили, что вы не просто будете на этом мероприятии, потому что я думаю, что каждый из людей на этом созвоне уже готов к подобной ответственности. Я думаю, что большинство из тех, кто у вас здесь, вы уже купили ваши билеты, вы уже готовы быть в Дубае, но сейчас мы перейдем на следующий уровень. Мы скажем, а сколько людей из вашей организации, сколько людей из вашей команды смогут приехать вместе с вами? И лично я верю, что намного важнее сейчас, чем многие показатели, намного важнее, чем даже новый рост. Несмотря на то, что и то, и другое крайне важны, Номер один. Самая важная вещь, которую мы можем сделать как сообщество прямо сейчас, это если мы сможем продвинуть это мероприятие на феврале, если мы сможем повлиять на людей, если мы сможем повлиять на людей так, чтобы они пришли и приняли участие в этом мероприятии, потому что делая это, вы в прямом смысле слова создаете следующую волну ускорения в Дейзи. И у нас с вами есть 90 дней. У нас есть целый ноябрь, декабрь и январь перед февралем, для того, чтобы по-настоящему подтолкнуть это все, чтобы у нас по-настоящему все начало расти так, как никогда раньше. Чтобы мы по-настоящему могли объединить сообщество так, как мы никогда этого раньше не делали. И когда мы приедем в Дубай, в арену Кока-Колы, я готов вам пообещать, что вы будете частью того, что вы раньше не видели, частью нечто такого, чего раньше не видел весь мир. И Дейзи, и на протяжении всего 2023 года Дейзи по-настоящему сможет побить многие рекорды. Поэтому, Эдвард, Илья, перед тем, как мы перейдем к слайдам, можете, пожалуйста, немножко присоединиться и тоже поговорить, потому что я уверен, что большинство из нас сейчас заточно сконцентрировано на этом мероприятии в феврале. И мы точно знаем, что это событие будет настоящим запуском Дейзи на следующий уровень. <связи> да, Ильян, давай ты. Первый. Хорошо. Джерми, ты совершенно прав. Каждый день, когда мы общаемся с лидерами, когда мы говорим с ними, мы продолжаем им напоминать, продолжаем им говорить про это мероприятие. Ведь это то, почему… Это то, что в наших сердцах. Мы полностью сконцентрированы на мероприятии, Это то, как это делается в этой индустрии. Это то, как мы делали это до сегодняшнего дня. Это то, как мы продолжим это делать. Потому что это будет не последнее мероприятие. Я бы даже сказал, что это будет по-настоящему первое большое мероприятие для Дейси. Следующие мероприятия, которые мы будем делать как локально, так и глобально, они тоже будут по-настоящему взрывными. То есть такие, как, например, 2021 год 21 год, потому что у нас есть долгосрочные планы на Дейзи. И это совершенно правильно бы сказал Джереми. Это то, как раз чем нужно делиться с людьми. Нужно приглашать их на это мероприятие. Нужно покупать билеты заранее. Нужно покупать билеты до того, как повысится цена. И я уверен, что ты об этом еще скажешь во время своей презентации. Но сейчас просто великолепное время для того, чтобы приобретать эти билеты. Убедитесь, что вы заранее бронируете ваши отели, что вы бронируете ваши а, билеты на поездку, поэтому сделайте это. Запланируйте это с вашими командами, с вашими группами, потому что иначе, если вы оставите это на последний момент, то это, честно, будет достаточно дорого. Поэтому убедитесь, что вы это все делаете заранее. Да, знаешь, когда то вот чуть раньше выступал, когда ты говорил о том, как мы изначально все это начинали, когда мы начинали, у нас была одна цель, у нас было одно видение. Сегодня же наше видение намного больше, оно распространяется намного дальше. И я вижу, как многие из лидеров, когда, когда кто-то присоединяется к их командам, я вижу, как они сразу начинают продвигать мероприятия в Дубае. Я вижу, как люди приобретают билеты, как они начинают радоваться. На самом деле, это просто удивительная возможность для вашего бизнеса. Вы можете приехать в Дубай, потому что в Дубае информация, которую мы поделимся, вы эту информацию больше нигде не сможете получить. Вы услышите некоторые моменты, но это не будет то же самое, как это увидеть и быть там на месте. Поэтому, если честно, это очень важно. И мы на самом деле сейчас готовим встречи с некоторыми топовыми лидерами в декабре, особенно учитывая то, как у нас будут развиваться события в феврале. Да, именно так. И знаешь, вот информация, конечно, является частью всего этого. Информацию получить легко, но вдохновение, вдохновение, оно приходит от энергии. Вы не можете получить... Это вдохновение от просто проигрывания видео. Это все рождается на живых мероприятиях. Ведь у нас есть сейчас в Дейзи рынки, такие как Япония, Германия, которые меняют, по-настоящему меняют жизни людей. Ведь мы наблюдаем, как ма матери-одиночки создают по-настоящему финансовую свободу. Мы видим, как люди, у которых было банкротство, которые теперь способны вырваться из этой ситуации. Потому что вы сможете столкнуться с уровнем вдохновения, ведь мы здесь, в нашем сообществе, создаем инновации для будущего. И вы сможете почувствовать этот, эмоци... этот эмоциональный вклад в ходе этого мероприятия, этого события. А не будучи там живую, вы не сможете это получить. Это тот заряд, который можно обрести и впитать, только будучи живую. И точно так, как ты и сказал, Илья, это мероприятие, безусловно, является самым важным из тех решений, которые вы можете принять. Если ты хочешь, чтобы Дейзи изменила твою жизнь, если ты хочешь, чтобы 2023 год стал годом дохода, стал годом получение прибыли, как никогда ранее, то тогда это мероприятие – это то мероприятие, которое вам нужно. Потому что те люди, которые будут на этом мероприятии, они смогут испытать что-то настолько значимое, что-то настолько мощное. И мы инвестируем, по сути, миллионы долларов в это мероприятие. В прямом смысле слова. Мы инвестируем в продакшн, в организацию, то есть мы приглашаем гостей, которые будут для вас большим сюрпризом. Мы просто говорим вам о том, что сейчас как раз это тот момент, которого все из нас так долго ждали. Поэтому, если вы еще не забронировали билет, то обязательно забронируйте. Вы можете перейти на сайт italdesol.com, позже еще сегодня об этом поговорим, но это мероприятие в Дубае все, что происходит, оно будет сегодня освещено. Но мы сегодня хотим начать наш созвалось объединение этого сообщества с того, что мы скажем, что нет ничего более важного для вашей финансовой будущей в Дейзи и для будущего Дейзи как такового, как это мероприятие в Дубае. И у нас нет, и нам нужно понимать, что мы, основатели и лидеры, мы не можем достигнуть поставленных целей самостоятельно. Нам нужна ваша помощь. Ведь нам. Нужна помощь каждого из вас, чтобы каждый и каждая из вас получали от людей то, что нужно, чтобы вы говорили им о том, насколько мощным будет это событие. И я знаю, что многие сегодня ждут по-настоящему удивительных мероприятий, поэтому давайте мы сразу перейдем к тем слайдам, которые у нас есть. И, во-первых, друзья, конечно же, нужно понимать, что форекс и и он просто ждет 270% по сравнению с последними 7 месяцами. И это просто выдающееся. В индустрии больше нету никого, кто способен спродюсировать и произвести подобные результаты. И мы хотим поздравить всех из вас, кто уже являлся частью Форекса с самого начала, с самого его запуска. Поздравляем каждого из вас, кто делал апгрейды пакетов. Поздравляем каждого из вас, кто принял сегодня решение начать ваш путь в Форексе, и потому что там есть феноменальное ускорение, которое происходит на протяжении следующих 48 часов. И мы это объявление вы выдали, все видели, как у нас поменялся бэк-офис на протяжении двух недель, но начиная с сегодняшнего дня, начиная с сегодняшнего дня, прямо сейчас и на протяжении следующих 48 часов, это будет определенным процессом, потому что каждая, Учетная запись проходит через определенный процесс, то есть нам нужно, чтобы определенный скрипт проиграл, но начиная с настоящего момента и на протяжении следующих 48 часов 98% крипто баланса крипто ии то есть текущего баланса, который у вас есть в крипто и и на пакеты от одного первого и второго, и 70% для пакетов с 3 по 10 будут перемещены в Форекс и для тестировки и разработки. И должен вам сказать, что лично я верю вместе с Эдвардом и и с доктором Анной и со всей командой, что мы сможем увидеть, как в и в будущем превзойдет все наши самые смелые ожидания, но поскольку задача такая большая, поскольку рынок такой новый, поскольку здесь есть определенная волатильность, есть определенный процесс разработки, который занимается чуть дольше, чем мы изначально ожидали достижения поставленных результатов. И это позволит нашей команде крипто и продолжать работать, и у них все еще будут деньги, которые будут позволять им вести собственную разработку. И мы верим, что 2023 год, что и ии сможет показать лучшие результаты, чем Форекс-ИИ в долгосрочной перспективе. Но прямо сейчас мы знаем, что именно форекс И предоставляет те результаты, которые нам особенно важны. Это там, где есть особенный интерес. И многие из вас приходили и спрашивали, есть ли какой-нибудь способ, при помощи которого можно привести из скрипта э, вложение Форекс вложения хотя бы временно, для того, чтобы мы могли посмотреть на ускорение, на рост. И время сейчас для этого идеально, потому что сейчас Форекс и И готовы для того, чтобы начать тестировку с более серьезными вложениями и средствами. Поэтому это будет очень хорошим движением для Форекс и Вся команда, которая занимается разработкой этих мер этих вещей. Она работала уже на протяжении многих лет для того, чтобы подготовить этот переход, чтобы все прошло без сучка, без задоринки, прошло бесшовно и как по маслу. И это начнется сегодня, на протяжении следующих 48 часов, и вы увидите, как это продолжит э, набирать обороты до тех пор, пока каждый человек, который выразил согласие, не будет полностью обработан. Поэтому 90% ваших вкладов и 70% от пакетов первого по третье будут перемещены в Форекс для тестирования и разработки. Это перемещение средств временно. Как только искусственный интеллект крипто сможет, будет готов, будет готов на том уровне, на который мы хотим, чтобы он был готов, то затем мы переведем все это дело обратно. Но это позволит всем наслаждаться теми преимуществами, которые сейчас у нас есть в Forex. И пока мы находимся в состоянии ожидания результатов от крипта, Momentum Pack будет продолжаться до тех пор, пока мы не достанем 100 миллионов. И это большое объявление, кстати, на сегодня. Momentum Pack будет продолжаться до тех пор, пока мы не достигнем 100 миллионов. И это не включает в себя крипто и и переводы в него. Соответственно, очень и очень интересные новости, потому что мы с вами наконец-то достигли цели 50 миллионов в октябре. Вы видите, что 50, почти 54 миллиона вложений в Форексе прямо сейчас, и мы продлеваем моментум пак до тех пор, пока мы не достигнем 100 миллионов в общих вложениях. Поэтому это не баланс живого трейдинга. Это не учитывает переводы крипто-ИИ, но это конкретно 100 миллионов в вложениях в ИИ Форекса, которые будут идти из тех вложений, которые были сделаны в ходе приобретения пакетов. Опять же, это у нас временный перенос из крипто и Форекса, и пока до конца не будет подготовлен крипто-ИИ. Нас ждут самые крупные объявление в крип... там будут объявления про крипто и, и про Форекс, и поэтому, опять же, вы не хотите упустить это мероприятие. Мы не можем пока об этом отдельно, как бы, рассказать, но объявление, которое нас ждут там, шокирует всю отрасль, и а мы будем, по сути, писать историю на том мероприятии. И хочу вам сказать, что пул билдеров и пул-ачиверов Эдвард, или я это была настоящая мечта, которая сбывалась. И поэтому, почему бы вам не присоединиться и немножко не поговорить с нами о том, что именно делают эти пулы, и как именно они меняют жизни многих людей прямо сейчас? Ну, если вы были с нами еще с прошлого месяца, то на прошлом месяце вы, скорее всего, видели, как у нас в пуле билдеров было 228, а в этом году 258. То есть мы видим, что цифры остаются относительно стабильными. Даже если вы посмотрите на результативность, это, конечно, мы говорим про результативность в плане трейдинга, если мы посмотрим на месяц, октябрь, что октябрь у нас был чуть-чуть менее прибыльный, чем сентябрь, но тем не менее мы все равно получили больше количество людей в пуле для билдеров. Поэтому для того, чтобы достигнуть пула ачиверов, если вы получаете долю в пуле ачиверов, то у вас, скорее всего, есть 20 или 30 долей в пуле билдеров. А это много, и это круто. Ведь все знают, если вдруг вы не знаете, то вы можете точно подойти и поговорить об этом с вашим оплайном, как именно можно попасть в этот пул, потому что если вы квалифицируетесь на это единожды, то вы сможете получать выплаты на протяжении как минимум следующего года. И все чиверы они будут получать специальное признание на мероприятии в Дубае. Вы не хотите это упустить, потому что это будет стоить много. Да, Эдвард, и ты, и я, мы общались на этой неделе много, и опять же, сейчас в Дейзи, если мы посмотрим и увидим, кто именно являются лидерами лидеров, то есть какая группа людей прямо сейчас в Дейзи являются теми, кто ведет вперед это ускорение, о которым мы столкнулись, то это как раз эти люди. Потому что одно дело, когда вы сделали что-то когда-то, два года назад, когда мы здесь только запустили, но те, кто зарабатывает свои доли в пуле чиверов это те, кто прямо сейчас все выстраивает, они прямо сейчас находятся в режиме построения. И я вам хочу сказать, что для большинства людей, для большинства людей это деньги, которые способны изменить жизнь, особенно если вы переходите из состояния, в котором вы находитесь сегодня на уровне pays лидера, лидер, это означает, что вы помогли троим людям стать пейсеттера голдами, То тогда у вас получится 3 доли в пуле ачиверов, а это примерно 15 долларов в месяц, если мы говорим на пересчет в деньги, в пассивном доходе, который получается только с этого единого бонуса. Это деньги, которые по-настоящему способны менять жизни. И знаете, если мы говорим про пул строителей, про пул билдеров, когда вы переходите на уровень пейсеттера, и когда вы это делаете через именно построение, то есть не просто через одного человека, который вкладывает большое количество средств, а если вы по настоящем выстраиваете вашу организацию, то вы получаете возможность зарабатывать до 100 долей в пуле билдеров просто при помощи достижения уровня Paysetter Gold. И это на самом деле очень много нужно понимать, что это очень серьезный единоразовый бонус из-за достижения пейсеттеров прямо сейчас. Поэтому этот пул билдеров, он по-настоящему разгоняет ускорение. И даже для людей, которые только приходят сюда, которые рекомендуют пару людей, которые потихонечку выстраивают Дейзи в свободное время, для вас это настоящая возможность получить дополнительное вознаграждение только при помощи а, рекомендаций новых людей. Ведь вы можете получить доли просто при помощи небольшого количества вложений тех, кого пригласили. А пул это то, что вы, заработав единожды, это останется вашим до 24. 20... 4 да, июня 2024 года. Вы будете получать деньги за каждую из долей, которые вы получаете. И вы можете эти доли получить, помогая тем, кого вы лично порекомендовали, достигнуть уровня Setter Gold. И тогда вы сможете заработать еще одну долю в этом пуле. И мы будем с вами делать просто огромные признания. Ведь эта доля, если вы скажете так, а что мне нужно сделать для того, чтобы стать по-настоящему, рок-звездой на мероприятии в Дубае, как я могу получить наибольшее признание на это мероприятие, то ответ заключается в том, что вам нужно зарабатывать доли в пуле очигров. Если вы зарабатываете эти доли, если вы станете еще и пейсеттер-лидером, то ну, вы, по сути, сможете выйти из этого мероприятия как тот, кого мы считаем одного из настоящих героев как тот, кого мы считаем одного из настоящих лидеров движения DAISY. Поэтому эти пулы ачиверов и эти пулы а, билдеров — это те, кто по-настоящему сейчас ведут вперед наше ускорение. В Форексе мы будем продолжать до тех пор, пока мы не достигнем одного миллиона в общих вложениях. Переводы в криптосчет прямо сейчас не будут идти в расчет в этом плане. Мы также сегодня хотим объявить, что Paysetter Reset сейчас продолен до января, до 1 января. В прошлом месяце у нас было рекордное количество новых Paysetter Gold на 2022, и мы проводим продление Paysetter Reset а до 1 января. Что это означает? Это означает, если у вас есть 24 людей, человек, которых вы лично порекомендовали, и мы сейчас это немного меняем, то есть вместо того, чтобы у людей обязательно были вот эти 24 личных рекомендации, например, в месяце ноября, до тех пор, пока у вас будет 24 личных рекомендаций, с тех пор, как вы присоединились к Дейзи, то есть 24 личных рефералов и 28 тысяч USDT в личных вложениях тех, кого вы пригласили, то и давайте скажем, что сегодня 1 января. Давайте скажем, у вас уже есть 24 реферала за все ваше время пребывания в Дейзи. Если вы также получите 128 тысяч в общих вложениях, на протяжении месяца ноября, то вы тогда будете квалифицированы как пейсеттер. И потом, опять же, это сможет немножко поменяться в сентябре для того, чтобы люди могли воспользоваться подобной возможностью. И опять же, этот пейсеттер, ресет, это то, что сейчас по-настоящему проводит ускорение. Поэтому мы это продлим обязательно до конца года, и мы по-настоящему дадим всем возможность использовать то ускорение, которое сейчас происходит. И я хочу вам сказать, что, друзья, если вы хотите на полную использовать компенсационный план Дейзи, то добирайтесь до уровня поиссатор лидера. Если вы уже находитесь на этом уровне, то тогда получайте вторую долю, третью долю в этом пуле, потому что это по-настоящему выдающееся. Если вы становитесь поиссатор лидером прямо сейчас. Тем самым вы зарабатываете три доли в пуле ачьиверов. Если вы начали тогда, когда начался Форекс, то у вас, получается, уже есть три доли в пуле ачиверов, И если вы помогли трем людям достигнуть уровня Paysetter Gold, то вы получаете 1.25%. То есть ваша доля, ваша доля от всех вознаграждений на глобальном уровне и вы также получаете долю 1.28% со всех вложений краудфандинга. Это очень и очень ценно. Это то, как вы можете сказать, что я не только зарабатываю, исходя из той команды, которую я выстроил, но прямо сейчас я также получаю возможность зарабатывать на всем росте всего проекта DAISY. И это, по сути, как раз то, где начинает сдаваться волшебство. То есть мы будем делать по-настоящему огромные церемония признания для тех, у кого есть доли в пулах ачьиверов, и для тех, кто достигнул уровня Paysetter лидеров на наших событиях в феврале. И последнее объявление, которое я хотел бы сегодня сделать, это то, что мы на 48 часов продляем, то есть ноябрь 3 до 2 часов по UTC. Мы продолжаем до этого времени продавать билеты со скидкой на нашем мероприятии в Дубай. Поэтому в ближайшие Два дня являются наилучшей возможностью помочь всем вашей организации, взять на себя свое обязательство по прихождению в Дейзи. Вы можете прийти на I told you so 2023.com, и на протяжении следующих 48 часов билеты по скидке все еще будут действовать, и цена будет продолжать после этого уже расти. Поэтому, как мы говорили раньше, друзья, это мероприятие в Дубае, оно настоящему Если честно, я в предвкушении перевода фондов крипто да, с фонда ИИ. Я думаю, что это было честным действием. Это, безусловно, было непросто. Команде разработки пришлось потратить на количество усилий, но это, безусловно, будет очень и очень интересно, потому что произойдет следующее. Вот что у нас сейчас есть. У нас есть январь, февраль, большинство а, ноября то есть у нас будет целых четыре месяца для показателей Форекса. Для тех из вас, у кого есть вложения в искусственном интеллекте крипто, это значимо. Вы знаете, что может происходить за четыре месяца. Вы знаете, как оно может всего измениться. Сейчас у нас уже семь месяцев работы Форекса, и у нас практически триста процентов уже получилось за это время. Поэтому через четыре месяца мы будем на мероприятии в Дубае. И каждый участник дейзи, у всех из них будет большая часть их вложений в крипте переведена в поракс. То есть мы все выигрываем всегда. Когда мы будем в Дубае, не будет ни одного человека, который бы присоединился к Дейзин, который не будет рад в предвкушении тех результатов, которые они увидели. Поэтому, Эдвард Ильям, передаем слово. Джереми. Этот перевод средств, как ты говоришь, лично я верю, что это позволит нам достигнуть следующего ускорения. То есть у нас, понятно, сейчас все достаточно быстро, но что произойдет на протяжении следующих нескольких недель, и сейчас как раз в нашей индустрии это прям вот сезон, то есть ноябрь, декабрь, мы знаем, что это очень мощные месяцы, то есть, знаете, вот, перед входом в зиму, то есть у нас это прям мощно. Поэтому мы, безусловно, увидим много роста, и как ты и говорил, я думаю, что для нас крайне важно, чтобы никто, чтобы ни один человек, чтобы ни один участник из нашего сообщества, чтобы никто не получил потери. То есть очень важно, чтобы все, если вдруг они какие-то потери получили, могли их восстановить. Поэтому это как раз то, когда начнется по-настоящему сильное ускорение, и остановить нас уже будет невозможно. И в этом и заключается наш план. И мы поэтому перемещаем наши средства. Да не потому, что мы не уверены в криптовалютах. Мы на 100% знаем, что у доктора Анны все получится. Поэтому это вопрос времени. Требует ли это несколько недель или несколько месяцев. Но мы не хотим терять время, которое сейчас есть, потому что в нашей Индустрия, время, это все. Я очень рад, я очень рад увидеть тех лидеров, которые в начале у нас уже будут в Дубае. Мы встретимся с самыми лучшими, сильными лидерами, с самыми кто зарабатывает больше всего в нашем сообществе. Поэтому на феврале у нас запланировано по-настоящему феноменальное событие. Это по-настоящему интересно. Лидерами только же как ты мне сложно засыпать по ночам из-за того, что я знаю о том, что нас ждет. Да. И я, если честно, особенно рад, что у нас с 1 по 4 декабря будут топовые лидеры в соответствии с показателями Union Level. То есть у нас будут лидеры, которые зарабатывают там от 10 до 80 миллионов в плане их вложений в их организации. Мы этих лидеров привезем в Дубай бизнес-классом. И они будут там, в, наверное, в одном из самых лучших отелей. И мы там будем на протяжении четырех дней, мы будем встречаться с нашей командой продакшена. Мы будем проходить практически по каждой частичке мероприятие в Дубае. Мы будем совместно ее планировать, мы будем совместно все это складывать, и мы будем это все готовить с этими топовыми лидерами. Мне это, это очень интересно. Поэтому поздравляю тех из вас, кто получил квалификацию для того, чтобы туда попасть. И просто поверьте мне, что мероприятие в Дубае, оно будет по-настоящему стоить того. Так, Джереми, я хочу еще раз проговорить, что Pace Setter Reset. Я хочу просто видеть, что все понимают, о чем здесь речь потому что Pay Reset до 1 января – это все-таки важная штука. Опять же, это не на 60 дней, то есть у нас так же, как и было раньше. То есть это получается, что весь ноябрь, весь декабрь, затем декабрь начинается заново. Просто хочу убедиться, что все понимают, о чем здесь речь. То есть правила те же чтобы люди не подумали, что у них удвоение времени. То есть нет, все так же. То есть, вот, единственное изменение заключается в том, что сейчас вам уже получается не обязательно получить 24 новых а, участников. Вы можете использовать и тех, кто его до этого, потому что здесь объем уже не настолько важен, здесь, здесь уже важен именно объем, а не количество приглашенных в последние 30 дней. И то, что, я бы сказал, является наибольшим успехом для тех, кто присоединяется к Дейзи, то хочу сказать, что этот успех находит тех, кто остается постоянен, кто в своем постоянстве способен делать одно и то же, снова, снова и снова, и они по-настоящему вкладывают свои усилия в это, здесь нет такого, что кто-то сначала поработал, а потом перестал. Здесь очень важно постоянство. И я просто, я просто очень рад за тех лидеров, которые этим занимаются, потому что они идут далеко, и они уже многого достигли, и они этот эффект все усиливают и усиливают. Они получают сначала одну долю в поле ачивера, потом вторую. У нас уже есть те, у кого по три, по четыре доли даже. И они не останавливаются, они продолжают двигать все вперед. И если сравнить это, я... Люблю сравнивать все со спортзалом, потому что я люблю спорт по жизни. Если вы никогда не ходили в спортзал, и вы приходите в спортзал, вы потом возвращаетесь домой, смотрите в зеркало, и особых изменений вы не замечаете. Вы ходите на следующий день, и снова особых изменений вы не замечаете в зеркале. и Поэтому вы прекращаете ходить в спортзал. Но ведь работает это не так. Если вы понимаете, как что именно так это должно все происходить. И если вы это продолжаете исправно делать на протяжении времени, то вы сможете достигнуть нужных результатов, а эти результаты затем будут работать сложным процентом. И это очень важно. Я вижу, как люди растут. Ведь те, кто растут, это те, кто продолжает сохранять постоянство. Не те, кто старался и вкладывался только когда мы запустились, а те люди, которые продолжают работать, это те, кто как раз и получают они ведь зарабатывают намного больше, чем если бы они прыгали от одной волны к другой. И мы про волн, наверное, еще позже поговорим. Я, если честно, прям в сильном предвкушении всего этого, потому что это, знаете, такие моменты, когда у вас на Дуба... в Дубае будут просто выдающиеся признания. И, кстати, будьте постоянны в ваших посещениях подобных мероприятий. Ведь когда люди проводят мероприятия на местном уровне, это также очень важно. У нас также на Ближнем Востоке есть люди, те люди, то есть, да, в ближневосточных странах, которые просто жгут сейчас. Я вижу, как каждый день они постоянно проводят созвоны в Zoom. В Японии у нас проводят мероприятия вживую. Мероприятия постоянно проходят, где лидеры мне переслали фотографии из Осаки, из Токио. Они проводят мероприятия вживую, где они постоянно собираются вместе. И именно поэтому мы видим это значительное ускорение. Это благодаря всем этим лидерам. Это по-настоящему значимо. Мне это очень нравится. Да, это, кстати, очень хороший пример того, как это может работать. И если подумать об этом, то когда вы только начинаете этот путь, например, занятия спортом, то будут дни, особенно по самому началу, когда у вас будет болеть здесь, болеть там. То есть этот путь, безусловно, не без болезни. И вам периодически будет нужно себя пересиливать. Да, ты... Вот. Но ведь мы это уже начали. Да, да, я, кстати, недавно начал в спортзал ходить, и у меня сейчас есть домашний ну, тренер, который приходит сюда. И знаете, когда вы проходите через эту фазу, когда все болит, когда все ломит, и потом, со временем вы начинаете видеть результаты. И как раз тогда начинают накапливаться ускорение, вы начинаете видеть, что вот-вот, наконец-то, что-то происходит, и это позволяет вам немножко дальше протолкнуться, немножко дальше пройти. Я надеюсь, что все понимают, что у нас наши созвоны переводятся на 10 языков на протяжении последних 22 месяцев, с самого начала запуска. Ведь, знаете, прямо сейчас есть некоторые страны, которые зажигаются. Ты упомянул Ближний Восток, арабское сообщество, вьетнамское сообщество. У нас есть просто рекордные показатели в наших ближневосточных сообществах, в наших вьетнамских, например, сообществах, в нашем испанско-говорящем сообществе. Ведь латиноамериканский рынок прямо сейчас запускается. Он по-настоящему в огне. Ведь мы оплачиваем работу синхронных переводчиков. И на каждом созвоне, и, друзья, иногда у нас были ситуации, когда у нас было по 20 или даже по 30 человек из каждой этих стран, которые присоединяются, совсем небольшие числа. Но поскольку мы знаем, куда мы движемся, мы сказали, мы будем постоянны, мы будем продолжать. И это просто пример, не так ли? Мы будем это делать снова, снова и снова. И сейчас происходит примерно следующее. Мы видим, как эти рынки начинают гореть. Мы видим, как там идет настоящее ускорение. Даже когда на этих рынках никого не было, и даже когда казалось, что там ничего и не произойдет, мы продолжали двигаться. Я использую в качестве примера того, как это может работать и в вашем бизнесе, как это может работать и в сообществе Дейзи в целом. Когда вы постоянно в том, что вы делаете, и то есть на протяжении следующих 90 дней никогда не было более важного времени для сохранения этого постоянства, потому что если вы будете вместе с нами на протяжении 90 дней двигаться, если вы все это ускорение привезете с собой на наше мероприятие в Дубае, то тогда та работа, которую вы провели, она самое сложное уже сделано. Самое сложное уже завершено. То есть дальше все уже будет проще. В Дейзи уже. Сложнее не будет. Самое сложное мы уже прошли. Мы прошли эти самые большие сложности вместе. А прямо сейчас мы находимся в позиции, где ускорение по-настоящему взрывается. А сейчас приходит время, что если вы будете полностью с нами на протяжении 90 дней, просто всего лишь на протяжении 90 дней, с условием того, что вы это ускорение с собой возьмете и принесете его на мероприятие в Дубае, если вы просто вместе с нами будете толкать на протяжении 90 дней, если вы этот огонь сможете привлечь на мероприятие в Дубае, то вы подготовите к себе, вы подготовите вашу семью потенциально на на благосостояние, которое останется с вами на протяжении по целых поколений. 90 дней мы можем бежать. Мы можем собраться вместе в феврале, то есть декабрь, ноябрь, январь, мы бежим, мы в феврале мы собираемся, и та работа, которую вы будете проводить на протяжении 90 дней, это работа, которая будет вам потом выплачивать результат на протяжении чуть ли не десятилетий в будущем. Никогда раньше не было лучшего времени, никогда раньше не было более крупного события чем, в истории Дейзи, чем то, что у нас есть сейчас. или то, что ты сказал совсем недавно, это по сути является сердцем этого проекта, ведь это проект, где выигрывает каждый, где все получают прибыль, доли, где все получают возврат. И ведь то, что мы вместе создаем на протяжении 90 дней, мы верим, и мы надеемся, и мы молимся, на то, чтобы когда мы пришли в Дубай, когда мы туда прибыли, чтобы каждый человек, который поработал с Дейзи, чтобы к тому времени, как мы пришли к Дубаю, мог по-настоящему сказать, что вместе с Дейзи я выигрываю. И каждый человек в этом сообществе выигрывает вместе. И именно это мы имеем возможность создать на протяжении следующих 90 дней. А затем уже оттуда мы сможем отмечать и праздновать следующие уровни. Миллион участников, миллиард в общих вложений в 2023 году. Сомнений в этом никаких нет. Но следующие 90 дней по-настоящему определяют, определяют во многом будущее Дейзи и будущее вашего бизнеса в Дейзи. 90 дней вместе мы сможем все это ускорение привнести сюда. Мы сможем все команды привнести в Дубай. Мы сможем вместе провести замечательное время. У нас будут профессиональные переводческие устройства. Это очень мощно, это круто. Все, то есть у нас будут возможность работать, так как работают на крутых конференциях, и мы сможем продолжать строить во всех этих разных странах. Мы будем работать с спикерами. те объявления, которые нас ждут в феврале, мы шокируем мир. Мы шокируем всю эту индустрию. И, если честно, Дейзи будет, наверное, самым ценным проектом в истории всей отрасли. Поэтому мы идем в это на полную. Надеемся, что вы пойдете вместе с нами. Знаете, это вот интересно. Пока ты говоришь, я вот думаю о том, что происходит в, с тем, как мы переводим крипто в Форекс, и что люди от этого получают. Ведь это по-настоящему интересно. Потому что, если вы думаете об остаточном доходе, если у вас есть команда, давайте скажем, что у вас есть команда с таким-то, таким то количеством людей или таким-то, таким-то количеством в крипте, и скажем, что это было переведено в Форекс, то вы сможете увидеть эти остаточные доходы. Как только эти люди в вашей команде будут делать, будут получать выплаты, вы будете получать остаточные выплаты. И ваши личные средства начнут также ускоряться, так же, как вы это чувствовали в Форексе. Если вы с этим раньше не сталкивались, то вы с этим сталкнуться смотрите. затем, когда крипто-И -и будет готов, мы сможем перейти дальше в крипто-И, -и, и это будет интересно. Я думаю, что через месяц, ну или через два, люди по-настоящему увидят, люди по-настоящему увидят, Uh -huh. Uh -huh. что именно мы что вкладываем, потому что, когда мы составляли uh, этот план, мы концентрировались именно на остаточном доходе, потому что мы знаем, что вот этот остаточный доход, он начнет быть сильно больше, чем доход от матрицы. Для некоторых людей это уже так. Да, поэтому это очень ценно. Я думаю, что несколько важных моментов uh, по поводу переводов э, фондов из э, крипто Форекс. Во-первых, нужно понимать, что этот перевод не означает, что вы приобретаете новый пакет. То есть, когда ваш, э, ваш ИИ переходит в Форекс, вы получите, конечно, все доходы и все вознаграждения от трейдинга Форекса И ИИ, но это не будет считаться как непосредственное приобретение уровня, то есть, нового пакета. То есть, вы все еще хотите вкладываться в пакеты Форекса, вы хотите также продолжать апгрейди для того, чтобы полностью принять участие в бизнес-модели Форекса. Для участников и для отдельных людей, у которых, есть, у которых их крипто-ИИ будет переведен в Форекс, с этими переведенными средствами будут обращаться так же, как и всегда. То есть эти вложения будут переходить в Форекс, вы увидите, какое-то общее количество переводится, и затем оно будет спущено в трейдинг, оно будет использовано для того, чтобы тестировать и разрабатывать в рамках живого трейдинга, вы сможете увидеть результаты, вы сможете... вы вы сможете выводить оттуда доходы, в зависимости от того, когда у вас это будет происходить, вы сможете выводить ваши доходы точно так же по выходным, или вы сможете оставлять эти средства там для того, чтобы они продолжали настраиваться на сложных процентов. Мы понимаем, что крипто и не показывал те результаты, которых мы ожидали. Мы рекомендуем вам оставлять ваши средства там для того, чтобы вы могли по-настоящему увидеть это ускорение на протяжении следующих 3-4 месяцев, но это все равно очень важное замечание. Также еще один важный момент. Если вы в крипто и, если у вас есть команда, которая вы в вашем крипто и, нужно понимать, что когда эти средства переводятся в Форекс, не имеет значения, если вы участник Форекса или нет. Если эти люди были в вашей матрице с крипты, то тогда вы, сможете, вы будете продолжать получать а, unilevel остаточный доход от этих людей. И очень важно, чтобы люди знали о том, что... Они оставят ту же структуру uni Level, как у них и была в крипто. И единственное отличие будет заключаться в том, что те средства, которые сейчас там лежат, будут теперь соединены с производительностью Forex. И поэтому генеалогия остается неизменной. А остаточные доходы остается неизменным. Так как будто бы они были в крипте, просто единственное отличие заключается в том, что сейчас это переводится в Forex. Так, Илья, есть ли какие-нибудь еще детали касаемо этих переводов с Forex в крипту, которые важно было бы сейчас упомянуть. Да, я думаю, Джером, это все очень подробно разобрал, поэтому этот последний момент он также, кстати. Ты вот это проговорил, я об этом как раз думал. Потому что тот план, который мы вместе составили, чтобы мы могли получать комиссию с пакетов Forex, нужно эти пакеты приобретать. То есть ты об этом сказал, и это очень важно. И произойдет следующее. Если кто-то никогда не покупал из Forex, то они смогут увидеть некоторые хорошие, которые увидели результаты в крипте, они смогут наблюдать за тем, как это все улучшается. Поэтому, когда люди из вашей команды покупают пакеты, не забудьте купить эти пакеты и сами, чтобы комиссию не упустить. Да, совершенно правильно. И просто, чтобы еще раз все прояснить, средства, которые будут переведены, это текущий баланс на вашем крипте ии То есть некоторых, некоторые люди переспрашивали, я думаю, что все это достаточно очевидно и понятно. Но какой бы у вас ни был баланс сейчас в крипто-ИИ, будь тот баланс увеличенный или уменьшенный, каким бы этот баланс не был, эти 90% вашего пакета у первого уровня и второго уровня, 70% от третьего по десятый пакет, который находится в крипто-ИИ прямо сейчас, в текущем балансе именно, это будет переведено в Форекс. Затем, опять же, с этим будут обращаться точно так же, как если бы вы... Uh, просто вложили новые деньги именно в Форекс и не приобрели пакет. То есть вы будете получать те же пакеты, те же результаты, вы сможете точно также вводить деньги, вы точно также сможете получать сложные проценты в зависимости от того, что именно вы выберете в плане вашего развития движения вперед. И некоторые из лидеров задавали нам вопросы, поэтому вот мы хотим увидеть, что все об этом понимают. Перед тем, как мы завершим наш сегодняшний звон, так еще детали какие-нибудь есть. Я думаю, что да, нужно прояснить. Если у некоторых людей, ну если у большинства людей, в криптовалюте были потери, то есть как только мы переходим в Форекс, то ваш счет начинается с того баланса, который у вас уже был, то есть не нужно будет как бы чего-то достигать. То есть как только трейдинг пошел, вы сразу же можете деньги выводить, не нужно ничего ждать. То есть как только вы получаете любые выхлопы, то вы сможете сразу эти деньги снимать. В зависимости, конечно, от того, как у вас конкретно это работает, но вы в любом случае сможете вывести пакет. То есть, если у вас там минимальная сумма набегает долго, то просто придется подождать, пока она не набежит, но вы сможете сразу же выводить. То есть, здесь не нужно будет добивать до того, откуда вы там начинали или заканчивали в криптовалюте. Я не, я не знаю, как это еще объяснить. Да, да, ты правильно все сказал. Я думаю, что то, как ты это сформулировал, Илья, в некоторых наших групповых чатах с Эндотеком, это по сути... Это, но это по сути так и работает, да. Поэтому я здесь зачитаю именно то слово, которое ты прочитал. То есть это как будто полностью новая история. Да? Да. С тем, как эти средства переходят в Форекс, начинается совершенно новая история с этими средствами, с тем, как они торгуются в Форексе, и все, что выше этого, оно все считается уже чисто как прибыль, и оно уже будет доступна для того, чтобы это а, выводить. Да, нам, если честно, очень повезло, что у нас такая великолепная команда со смарт-контрактами, которая способна брать такое огромное количество данных и использовать это. И это по-настоящему удивительно. И это далеко не самое простое задание. И они это сделали, именно поэтому потребуется несколько дней. Может быть, придется подождать край до четверга, но мы ожидаем, что в течение 48 часов уже весь перевод скрипта и на Форексе и произойдет. Да, и последнее, что здесь необходимо сказать касаемо этого. Для тех из вас, кто находится в пуле билдеров и в пуле ачиверов, Нужно помнить, что эти пулы получают выгоду от Форекса. Соответственно, например, Unilevel Breakage от Форекса тоже переводится в эти бонусные пулы. Это уже из Форекса. Соответственно, сейчас уже примерно 40 миллионов USDT, которые добавляются к трейдингу в Форексе. И соответственно, это, эти результаты, они будут также способствуют и бонусным пулам. Поэтому, если мы думаем, что бонусный пул и пул чиверов это уже круто, то имейте в виду, что сейчас мы столкнемся с 50 увеличением непосредственных средств, которые в этих бонусных пулах есть. Поэтому, просто хочу еще рассказать, что сейчас самое лучшее время на получить получить доли в этих пулах. И у меня есть вопрос, но я не уверен, если мы этот вопрос, на этот вопрос уже отвечаем, но тем не менее. Для тех из нас, у кого криптопортфель в Дейзи ушел в минус. То есть вы при переводе начинаете с того баланса, который у вас там остался. То есть этот баланс просто будет переведен в Форекс. И как только вы начнете там получать прибыль, вы сможете сразу эту прибыль выводить при желании. Поэтому дайте я вам приведу простой пример. Давайте скажем, у кого-то 100 USDT, давайте скажем, они начали свой путь со 100 USDT в их портфелях. В крипто, скажем, что, ну вот, сколько бы у них не было, скажем, что он, так, давайте скажем, что вот у вас после потери осталось 100 USDT, теперь эти 100 переведены в Форекс, теперь у вас будет 100 USDT в Форексе. С тем, как происходит трейдинг, с тем, как это переходит на 120, вы сможете эти 20 спокойно вывести, или вы можете оставить это как прибыль, и оно будет там продолжать складываться, и, соответственно, там, по-моему, минималка есть на вывод. Ну, какой бы там минималка на вывод есть, то есть, по-моему, 20 долларов, наверное, на вывод не пройдет, но просто как пример, если мы говорим про сотку. И как, с тем, как происходит трейдинг, вы получаете прибыль, которая выше этого первоначального перевода, все, что выше этого первоначального перевода, считается прибылью, вы, соответственно, сможете это выводить. Опять же, мы настоятельно рекомендуем вам оставить там для сложных процентов, потому что это позволяет вам значительно ускорить темп набора этих результатов. Но опять же, решение остается вашим, потому что в Форексе каждую субботу и каждое воскресенье, то есть каждый выходный вы можете запросить вывод ваших доходов, и эти выводы, они проходят на протяжении 24 часов после окончания выходных, соответственно, вот до вы их получаете. То есть до 12 часов ночи с понедельника на вторник. Обычно чуть раньше, обычно начали понедельник. Ну что ж, я думаю, что мы проговорили все то, что мы проговорить хотели, и можно быть, проговорить хотели, и можем потихонечку завершать. Да, Эдвард, я вижу, что ты просматриваешь наши чаты. Да, я смотрю на чаты. Я на них отвечу, наверное, отдельно, потому что там вопросы мне кажется, что люди не до конца понимают, что баланс перемещается. Они просто, наверное, думают, что перемещается только прибыль. Они говорят, так у нас же не было прибыли, то есть да, как это может переместить? Мы не перемещаем прибыль, мы перемещаем непосредственно полный баланс. То есть все, что у вас там сейчас числится, все будет перемещено. Yeah, вот я проговариваю. Так, давайте еще раз проговорим тогда, если вдруг кто-то все еще не понимает. Так, давайте я вот сейчас залогинюсь просто быстренько. Давайте вот логинить в бэк-офис, и когда вы смотрите, то есть вот вы открыли, и вот вы переходите в ваш BackOffice и смотрите на вашу учетную запись. Там вы увидите общий Total Contributions, общий вклад. Это то, сколько вы вложили. Под этим вы увидите маленькую строчку, Current Balance, или текущий баланс. Это означает, что под, от вашего текущего, то есть вы вложили, прошел трейдинг, а, для большинства людей это будет в минусе, потому что мы видели, там были потери. У вас будет вот текущий баланс, и вот это, именно этот текущий баланс, current balance, это как раз то, что будет, то, что сейчас запущено в торговлю, в трейдинг ИИ. То есть у каждого, у кого запущен трейдинг EE, у них у всех есть текущий баланс. 98% этого текущего баланса от пакета 1 по второй и 70% от этого текущего баланса для пакетов с 3 по 10 это то, что будет переведено в трейдинг Forex И Поэтому, опять же, возвращаясь к нашему примеру, давайте скажем, что у вас было общее вложение на 100 или на 200 в USDT что в общем и в целом ваши вложения были вот на там, 100 USDT, на 200 USDT. И скажем, что вот вы вложили 200, а сейчас осталось 100. То есть ваш текущий баланс, только 100 USDT. И вот этот текущий баланс, 98% для пакета с первого по второй, ну или 70% с третьего по десятый, это как раз то, что будет переведено в трейдинг Форекс.ИИ. А оставшийся баланс останется в криптовалюте. Крипто и будет продолжать там помогать разработке, а текущий баланс туда переведется. Поэтому это процент от вашего текущего баланса. То есть, если вы посмотрите на вашу личную учетную запись, то мы говорим именно про текущий баланс. То есть, 98% этого текущего баланса для пакетов с 1 по 2 и 70 от 3 по 10 будут переведены в Форекс и и, кроме тех, кто выбрал не переводить свои деньги. То есть там была возможность выбрать не переводить, то есть мы вам вызывали опрос. Это для вас тогда это переведено не будет, но для большинства из вас, это будет переведено именно так. И если кто-то э, это все еще не понял, то на следующей неделе это все случится, и вы сможете увидеть как это все меняется в бак-офисах, то есть там уже будет все наглядно понятно, но я думаю, что я не знаю, как это еще яснее проговорить. Ну, Джереми, ты прямо разжевал совсем. Ну, я вам скажу, кто. Знаете, вот есть некоторые лидеры у нас, они могут еще яснее говорить. Знаете, вот после каждого сезона происходит следующее. Несколько лидеров в группе очень хорошо умеют формулировать все это дело, и они берут всю эту информацию, Caroline, например, делает это каждую неделю, и они просто составляют там по пунктам с кратким обзором всего того, что произошло, и мы уже в дальнейшем можем это рассылать по групповым чатам. Поэтому, если у вас есть какие бы то ни было вопросы, вы всегда можете ä, спросить у пейсеттеров, с которыми вы работаете, и мы также делимся этим и в... Группах. У нас децентрализованная работа, и это означает, что у нас огромное количество великолепных лидеров, которые очень часто лучше разбирают все детали, чем мы. Поэтому берите, что они очень часто делают все, чтобы эта информация у вас была чуть ли не в кратких, сжатых вариантах. Поэтому у нас сейчас закончился. Итак, береги, давайте сделаем так, чтобы ноябрь был еще один рекордный месяц. Мы всех вас очень ценим. Всем большое спасибо за ваше внимание. Удачи. Пока.